Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это заключительная часть моего Making опа за снеженным ландшафтом. В этой части я покажу, как рендерить атмосферу с разным освещением в шторм. Приятного просмотра. Итак, чтобы конвертировать VDB облака в геометрию с помощью V-Ray Volume Grid, Вам нужно перейти в настройки VDB объекта, включить опцию Show Mesh в вкладке Preview и конвертировать этот объект в Editable Mesh. Для этого достаточно назначить одноименный модификатор. Или через меню правой кнопки мыши выбрать Convert to Editable Mesh. В итоге, Вы получите геометрию облака, которую можно рендерить в F-Storm. То же самое проделаем с остальными VDB облаками. В итоге, у Вас будет несколько облаков, из которых можно создать композицию для Вашего кадра. Теперь давайте настроим материал для этих облаков. Создаем обычный в штор материал сразу же Diffuse Level устанавливаем равный нулю и or единицы Refraction Color чисто белый. И чтобы облако было более объемным и реалистичным, меняем цвет скеттеринга на чистый белый и пробуем отрендерить любой из облаков в сцене. Конечно же, вы обратите внимание, что результат получается не таким, как мы сразу ожидаем. Облако выглядит темным и неинтересным. Чтобы оно выглядело достаточно реалистичным, да и любые Volume Scatter эффекты рендерились как нужно. Вам сразу же необходимо увеличить значение параметра MaxDefs. Чем оно больше, тем лучше и качественный результат Volume Scattering. Да, это немного увеличит время рендера, но в F-Storm вы этого не почувствуете. Естественно, чтобы облако выглядело как нужно, необходимо еще настроить расстояние Volume Scattering в его материале. За это отвечает параметр Distance. Если Вам кажется, что оно слишком плотное, увеличивайте значение этого параметра и Вы сразу же заметите, как облако стало более живым. После того, как вы довольны его настройками, строим композицию за блоко. Затем выбираем Солнце и экспериментируем с его настройками. Если туман Вас сбивает с толку, Вы можете временно включить Direct Light Kernel. Это ускорит процесс рендеринга или можно выключить атмосферу. Таким образом, будет гораздо удобнее настраивать положение Солнца. Когда композиция готова, можно отрендерить результат и посмотреть, что получается. Для рендера таких изображений, я использовал 10 сэмплов и экспериментировал со значением Ray Threshold, чтобы облака не были темными и не возникало никаких багов. Будьте осторожны с этим параметром. Слишком низкие значения могут привести к непредсказуемым результатам. Например, если сейчас поставить такое значение, то облака будут выглядеть, как темное стекло. Не совсем реалистично. Дальние еще более-менее нормально рендерится, а вот ближние не очень. Чтобы исправить этот баг, просто увеличим значение Rage Hold. В данном примере мне было достаточно 0.03.